Пророки и религиозные авторитеты в наши дни Многие протестантские секты и религиозные организации видят в Библии основания полагать, что в наши дни нужно искать религиозных руководителей или пророков, которые должны руководить народом Бога и разъяснять им значение библейских пророчеств. Для примера рассмотрим организацию свидетелей Иеговы запрещенная в России и многих странах религиозная организация Сторожевая башня». Их руководители, верный раб или руководящий совет, претендуют на должность назначенного Иисусом и Его Отцом управляющего, который может, хоть и ошибочно, толковать пророчества, записанные в древних писаниях. Какой библейский текст свидетели Иегу взяли за основание, полагать, что верный раб, назначенный Иисусом, руководитель. Матфея, 24 глава, слова Иисуса, записанные с 44 по 51 стих. Прочитаем. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тоже верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?»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 и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Но если рассмотреть контекст этого местописания, то мы увидим, что Иисус приводил примеры, чтобы подчеркнуть важность бодрствования, и рассказ о верном и благоразумном рабе всего лишь пример или притча. К примеру, в стихах с 36 по 39 Иисус рассказывает о днях Ноя, когда люди не бодрствовали, в отличие одной его семьи, и не задумывались о конце. Второй пример, 42 по 43 стихи, рассказывается о хозяине дома, который не знает, когда придет вор, и тоже нужно бодрствовать, чтобы вор не застал врасплох. И третий пример, 44 по 51 стих, верный раб и злой раб. Верный раб бодрствовал, потому что не знал, когда придет господин а злой раб не бодрствовал и не ожидал прихода господина, либо конца. Какие есть критерии для представителей Бога на земле или его помазанников? Как мы можем определить, действительно ли человек назначенный Богом, служитель Иисуса и верующий, такой верующий, какие были в первом веке? Об этих критериях говорится в Марка 16 главе. Слова Иисуса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 Итак, мы видим несколько критерий, которыми отличаются служители Иисуса, верующие люди, помазанники от остальных. Во-первых, они должны уметь изгонять демонов. Во-вторых, лечить чудом людей. В-третьих, говорить на разных языках. В-четвертых, они защищены от случайной смерти. Также из примеров учеников Иисуса в первом веке, мы знаем, что они воскрешали мертвых. Мы знаем, что они получали откровения свыше, слышали голос Бога, видели видение, общались с ангелами. Все эти критерии совместно показали бы, что человек назначенный Иисусом, что он верующий и он христианин. Но их отсутствие говорит о том, что верный раб, руководящий совет свидетелей Иеговы, и подобные им протестантские руководители, руководители разных сект и религиозных организаций просто самозванцы. Но как оправдывают свою несостоятельность лжепророки в разных протестантских сектах и религиозных организациях? К примеру, в организации Свидетелей Иеговы верный раб использует 1 Коринфянам 13 главу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 Многие протестантские секты и религиозные руководители, основываясь на этом месте Писания, утверждают, что говоря «совершенное», Павел имел в виду Библию, полноценную Библию. И делают вывод, что когда придет Библия, языки, пророчества и все чудеса прекратятся тем самым оправдывают то, что сегодня они не умеют изгонять демонов, лечить людей, говорить на разных языках, воскрешать мертвых и так далее. Но если мы рассмотрим контекст и прочитаем дальше это место писания, то мы увидим, что Павел, говоря совершенное, говорил не о Библии, как это утверждают многие религиозные организации и протестантские секты. Павел говорил о небесной жизни помазанных христиан, когда они будут лицом к лицу знать своего Бога. Но так как помазанными должны были быть все христиане, помазаны Святым Духом, значит, Павел говорил обо всех. Когда они все будут лицом к лицу с Богом, будут знать Его лично, так как Бог знает их, говорится в 12 стихе. Это время, эту жизнь и назвал Павел совершенным. Естественно, тогда не нужны будут ни языки, ни пророчества, никаких других знаний, потому что христиане будут лицом к лицу с Богом. Как видим, у самозванцев, вроде верного раба, свидетелей Иеговы, нет оснований полагать, что они избраны или назначены Богом. Из вышесказанного следует, что в наши дни нет пророков, божьих помазанников, управляющих, которых назначал Иисус, или его отец. На остается важный вопрос: кто должен разъяснять пророчества и нужно ли их разъяснять? Об этом поговорим в следующих обсуждениях.